Жалоба Санкт-Петербургского отделения ⁇ Дородина ⁇,⁇ Устасия Яблоко ⁇ партии Яблоко ⁇ кандидатов в депутаты муниципального совета Муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципального образования Измайловская, решение к и э, тоже кандидатов муниципального выбора от партии Яблоко ⁇ так, ну на, на муниципальное образование морской Начинаем рассмотрение с первого вопроса, кто из у нас. Кто -то, кто -то. Да, давайте попривляем. Да, все присутствуют у нас, да, представители. Что у меня? Так, а где у меня? У меня нет ничего. Подайте мне, пожалуйста, материал. Вот это вот? Хорошо. Значит, пожалуйста. Алла Викторовна Ялова, в заместитель председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Какой? Мы ее будем включать в ЭКС. Да, Брако. Понятно, да. Да, добрый день, приветствуем вас. Олег Олегович Зацеп, санкт от Петербурга избирательной комиссии справа решающего голоса. Так, рядом сидит. да, вижу, да, добрый день. Гарбусов Александр Васильевич, председатель КМО «Излайновская». Кто у нас, покажите? Покажитесь, да. Хорошо. И Кузнецова Екатерина Михайловна, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Яблоко» где есть да хорошо посмотрите анна а, да да видимо нас, да, да. видимо асфальтивно так и э... и к морской да. да вы будете да у меня просто да вот так вижу так я вижу Рубинская, да, Наталья Владимировна. Да, пожалуйста. Кто у нас выступает? Виктория Владимировна Работного. Правильно? Кто будет выступать? Я смотрю, у меня написано, заявитель работного. Коллеги, в чем дело? Работного выступает или Кузнецова? Почему я так вам видел документы? Да. Дело Пожалуйста. в том, что иск работного находится в суде по тому же предмету, угу. в данном случае есть препятствия для рассмотрения, избирательной комиссии, комиссии Значит, нас никто об этом не уведомил, все прекрасно знают, что если заявитель обращается в суд, то мы автоматически тоже прекращаем рассмотрение этого дела, не имея права. Надо говорить заявитель, еще раз, или в суд, или к нам. Так в чем так? Мы можем рассматривать эту жалобу или нет? Да, пожалуйста, Сергей Михайлович, поясните. Александр, по данным Госправосудия, да, от троих заявителей из пяти по второй жалобе, а именно Лихович Я сейчас, и Роборду Николаева, да, они находятся э, в судах. А, соответственно, мы их не рассматриваем, приостанавливаем решения. С какой суд. стати это предоставили сейчас? есть то -то, это уже то, сейчас выяснилось? Нет-нет, я докладывал на, на это при подготовке, что этого не было. Значит, мы прекращаем рассмотрение по первому вопросу. Так я понимаю. Да, Николай Николаевич, пожалуйста. Простите, простите, первый вопрос я не планируется, и опять смотрите, кто что у Второй вопрос. меня по первому да, следите. Все, я поняла. Значит, речь идет сейчас. Плохо документы подготовили, у меня этого не видно. Речь идет сейчас о муниципальном образовании Измайловское, где заявители подали в суд писки. Правильно я понимаю? Мы этот вопрос сейчас, с учетом того, что они подали в суд, не рассматриваем. Так? Нет, Измайловска не никто не подавал. Никто не подавал. Понятно, рассматриваем. Хорошо, разрешите? Да, пожалуйста. Трое из пяти заявителей по Москве, Все, я понимаю. Понятно? У да. меня просто в документы. Хорошо. Значит, мы первый вопрос рассматриваем. Кто будет выступать? У меня просто не написано, кто выступает по первому вопросу. Да, присядьте, пожалуйста. мне, У меня нет заявителей, у меня нет выступающего по первому вопросу. Кто заявитель? Пожалуйста, в избирательной комиссии присутствует представитель непосредственно у вас присутствует Викторович Воробьев с доверенностью от санкт регионального отделения. Он готов выступить. Пожалуйста, мы вас слушаем внимательно. Да, пожалуйста. Извините за некоторые неразвеликую путами сюда. Пожалуйста. Вам слово. Пожалуйста. Пожалуйста, вы, пожалуйста, не проводите человека да, за стол, чтобы у него был микрофон или за трибуну. Выбирайте где вам вы удобнее. Можете за трибуну выступать. Можете сидя. Уважаемые да, коллеги. Я являюсь представителем Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Яблоко», который является со-заявителем по настоящей жалобе. Значит, обстоятельства отказа нашим кандидатам в муниципальном округе Измайловска в Санкт-Петербурге связаны со следующим. Всем заявителям по настоящей жалобе, всем кандидатам было отказано по основанию, связанному с извещением избирательной комиссии о проведении партийной конференции. О проведении данной конференции э, избирательная комиссия партии извещалась несколькими способами. В частности, 19 июня э, в адрес избирательной комиссии муниципального округа э, Измайловский э, была направлена телеграмма э, с указанием э, дат проведения конференции. Эта телеграмма была направлена по адресу ИКМО «Измайловская». Указанным в Едином Государственном Неестре юридических лиц, поскольку комиссия является юридическим лицом. Значит, кроме того, было направлено письмо по адресу электронной почты, который был указан на сайте избирательной комиссии, аналогичного содержания. Значит, отказывая в удовлетворении жалоб кандидатов, Санкт-Петербургская избирательная комиссия и согласилась до Долутом екмой о том, что они имели иной адрес электронной почты. А, однако, по нашим данным, этот данный был изменен лишь впоследствии после получения нашего электронного письма и доказательства тому приложенные к, к а, Что касается Телеграммы, то а, обнаружилось, что избирательная комиссия муниципального округа Измайловская имеет два адреса. Дело в том, что в уставе муниципального округа зафиксирован иной адрес избирательной комиссии, чем указан в ИГНИ. Однако мы добросовестно руководствовались именно сведениями единого государственного университета юридических лиц в соответствии с нормами, с нормами гражданского законодательства и извещали именно по этому адресу. Кроме того, не лишним будет отметить, что на сегодняшний день на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии опубликован ряд решений избирательной комиссии муниципального округа Измаровская. И во всех этих решениях, в шапке бланка, на котором эти решения напечатали, указан именно тот адрес, по которому Санкт-Петербургская яблочко направляла телеграмма. В этом контексте мы считаем, что те доводы, которые предъявляет избирательная комиссия муниципального округа Измаровская, являются недобросовестными и, собственно, направлены на воспрепятствование осуществления избирательных прав выдвинутых нами кандидатов или могут быть приняты его внимание, поскольку противоречит норму действующего законодательства. Партия влаконадлежащим образом известила избирательную комиссию о проведении партийной конференции и, соответственно, эта претензия избирательной комиссии, с нашей точки зрения, безосновательной. Спасибо. Спасибо. Будьте добры. Представьтесь, пожалуйста. Я прошу прощения всех присутствующих, что у нас здесь некоторые накладки. Вначале мы действительно работаем с колес, потом новые изменений, в том числе и со стороны, скажем, заявителей. Поэтому вот несколько нападок. Будьте добры, скажите, Да. Горобьев Виктор Викторович. Виктор Викторович. Я представитель Санкт-Петербургского регионального отделения политической uh -huh. партии Российской объединенной демократической Вы партии. по второму вопросу будете, сказать, Да, и по второму вопросу я очень готов. Спасибо. А, а Екатерина Михайловна Кузнецова, я так поняла? Екатерина Михайловна председатель, наверное. Председатель, который находится сейчас у нас вот в студии да. педагогии. Да, да, да, да, мы, да. Спасибо. Хорошо. Да, пожалуйста, Николай Иванович, вопрос. скажите, пожалуйста, вот вы, подружно, вы, жалобы, будете интересы заявителей, а эти две жалобы, они, по сути, не похожи, они, так сказать, характерны, а Ошибка, которую вы считаете предопущены или нарушение, или это разные процессы жалобы? Есть некоторые различия. Ну, в целом, жалобы, они, в целом, да. они имеют в основе одни и те же, так сказать, обстоятельства для, для регистрации Да, безусловно, они обе связаны различия с... Различия какие? Как различия связаны с тем, что лишь муниципальный округ Измайловский имеет Виктор Ильич, правильно я понимаю, что по одной, да, по одной жалобе а, три заявителя подали в суд, а по второй, похоже, за жалобой вы хотите получить решение Центральной избирательной комиссии. И правильно ли я понимаю, что в этом случае, наверное, все-таки целесообразно понять позицию суда, поскольку обстоятельства, которые мы рассматриваем, больше, на мой взгляд, объективнее будут исследованы в судебном заседании. Смысл вот такого раздвоения и в суд, и в Центральную избирательную комиссию, он в чем, состоит? Она, это суд, в чем состоит? Уважаемые коллеги, я поясню, не все заявители по жалобам подали в суд, подали лишь несколько из заявителей по одной из двух жалоб. Связано это с тем, что они диспозитивно осуществляют свои гражданские права, и, собственно, обратились за судебной защитой, вот, а остальных заявителей решили искать защиту Центральной избирательной комиссии, и ими жалобу в суд не было. Можно получить консультацию правового управления, я бы хотела сначала, чтобы, если так, чтобы его не перерывая, если он все сказал, и чтобы они высказались, а потом будет Да, Пожалуйста, вы полностью высказались пока, да? То есть и мы можем, и Виктор Викторович, сейчас, да, вот предложение Николая Ивановича заслужить наше правоуправление. И вот, Сергей Михайлович, что предлагать, чтобы сначала все-таки и сторону да? Кто, кто еще, да, комиссию? Еще, еще да, да, пожалуйста, во-первых, Измайловскую комиссию, мы послушаем председателя, да. А уже потом мы будем выступать. Да, пожалуйста, если у вас будут какие-то аргументы, тоже в стороны заявиться, вы давайте мы сначала их все из ферми слушали. Да, пожалуйста. Это так, это Александр Васильевич Гарбузов, да, председатель Измайловского, пожалуйста. Да, да. да, да раз, пожалуйста, раз. слушаем вас. Я считаю, что комиссия не была надлежащим образом уведомлена потому что в уставе муниципального образования Измайловска э, э, указан э, адрес нахождения комиссии и, комиссии, и этот адрес указан на официальном сайте, и все, кто хотели найти комиссию, они нашли и другие кандидаты, и те же кандидаты от партии Яблок, которые приходили с документами, они общались с комиссией на протяжении всего этого времени. Что касается э, адреса электронной почты, куда направлялось письмо, э, он тоже комиссии непонятен. Адрес ИКМО э, указан тоже на официальном сайте, и этот адрес был вклюплен регламентом ИКМО. Решение по регламенту было принято еще в декабре 2018 года, и этот регламент также находится в общем доступе. Именно поэтому городская комиссия согласилась с нашим решением. И давно а вывесили? Такое... Давно вы это давно расследовалось, потому что было много претензий, может, что информации нет никакой. Или напоследок. Мой Майлская, не было ни одной претензии. Не Я было, могу да? Сказать, что представители ЦИК приезжали и беседовали лично со мной 25 числа и проверяли все документы и остались довольны. Не было ни одной жалобы по поводу Еще а дополнительно Майл. вы предпринимали какие-то меры для того, чтобы завести всех кандидатов вот по этому вопросу, чтобы, ну, помочь им в этом как-то, да? Кандидаты на протяжении всего срока все кандидаты приходили в избирательную комиссию, и ни один из них не высказывал никакой претензии. по Спасибо. Они находили наши адреса, и мы с ними переписывались по электронной почте. Спасибо. Нас не смогли найти только представители партии. Спасибо. Так, коллеги. Да, э -э Коллеги, есть вопросы представителям заявителям? Или как да пожалуйста, а? пожалуйста, Евгений Иванович, пожалуйста. А вот э, комиссия вопрос. Так а вот э, утверждение заявителя о том, что вы указывали другие адреса, оно ну, что, придумано? Или, или все-таки вы указывали другие адреса в каких-то случаях в своей комиссии? Эти утверждения появились у представителей только после того, как были приняты оба решения, и, и КМО, и городской комиссии. До этого никаких бумаг не было. У нас также есть скриншоты с сайтов, где указаны адреса, э, которые указаны в уставе. И все это в общем доступе. И все это еще было указано в период подготовки к выборам, и все комиссии это проверяли, и вся информация из Исмаиловском была общем доступе как на сайте городской комиссии, так и на сайте Коллеги, еще у кого есть вопросы? У всех у вас документы, вы все внимательно, у всех членов рабочей группы документов, вы внимательно знакомились. Пожалуйста, Николай Владимирович. Ну, если можно, мы же рассматриваем галогу и на решение городской избирательной комиссии. Да? Может быть, Михал я задам уже вопрос который вытекает вот из э, предыдущих ответов на заданный вопрос. Алла Викторовна. Алла Викторовна, прошу прощения. Алла Викторовна, вот, мы получили документ, представленный региональным отделением партии Яблоко. Это акт проведения осмотра страницы в информационно-коммуникационной сети Интернет. От 22 июня, то есть это уже после через э, три дня после отправления телеграммы, через два дня после, э, после отправления электронного сообщения, через два дня после отправления телеграммы. И на этом скриншоте э, контактная информация из состав ИКМО «Измайловская» указана Александр Васильевич Гарбузов, что, я так понимаю, соответствует действительности. Указана электронная почта Гарбузов нижнее подчёркивание AS Mail.ru, да, то есть именно этот адрес указан на электронной почте, а вот, на мое удивление, адрес расположения ИКМО указан не тот, на который посылалась Телеграмма. То есть я, может быть, сразу всем троим задам вопрос, Потому что именно здесь главная путаница для нас для того, чтобы вынести какое-то суждение. Если региональное отделение отправляло электронное письмо по адресу, указанный, как они пишут, на сайте, то почему тогда телеграмму они отправляли по адресу не тому, который на этом же сайте указан, а на адрес, который они подчеркнули из единого реестра. Соответственно, вот Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии вопрос такой. Мне не хватило в решении городской комиссии исследования обстоятельств, все-таки каким образом ИКМО извещало участников выборов о том, где их искать. У меня вообще, Алли, такое впечатление складывается из рассмотрения жалоб, которые нам поступают из Санкт-Петербурга, что целый ряд ИКМО они вели себя, ну, я бы сказал, как избушка на курьих ножках. Они к участникам выборов все время поворачивались задом. И надо было знать какие-то секретные слова, чтобы значит, они повернулись в тель. Вот я бы хотел, чтобы все трое... Вот в этих трех соснах нам блуждаться бы э, перестали, значит. Э. Спасибо. Я тогда, знаете, чтобы так уж до вершения, я прошу, что Сергей Михайлович Орешкин задаст три вопроса тоже, а вы потом уже как бы обобщите и отвечайте. Да? Пожалуйста, Сергей Михайлович, чтобы он нам оперативно, чтобы не растягивался время, у нас четыре вопроса, и должны оперативно это отработать, но ну, тщательно. Пожалуйста. У меня вопрос к избирательным комиссиям, а именно, считают ли они, что извещение о проведении мероприятий является документом для выдвижения регистрации кандидатов в депутаты? Это первый вопрос, совершенно конкретный. И э, второй вопрос э, такой. Какое уполномоченное лицо комиссии принимает налоговые документы по адресу, указанному в ИГРУ? Спасибо. Так, вот прозвучало три вопроса. Еще есть у кого-то сразу, чтобы... Давайте, пожалуйста, кто готов, кто, с кого начнем, да, кто будет отвечать? Олег, Олег, Олегович, это, Олег Олегович, да, пожалуйста, Олег Олегович, пожалуйста. Это я я я член Габа Сборкова. Начну с вопросов Сергея Михайловича. Естественно, извещение не является документом необходимым для для регистрации, однако есть э, другое самостоятельное основание для э, отказа от регистрации, а именно соблюдение требований закона о политических партиях, в том числе требований установленных 1 27, то есть об извещении. И в данном случае, как я понимаю, КМО, э, отказ кандидатам не с отсутствием в документом а с надлежащим извещением. Что касается получения налоговых документов или документов, связанных с гражданско-правовыми договорами, с муниципальными контрактами, то, насколько я понимаю, в избирательной комиссии муниципального образования, если не прав, вы меня поправите, есть единственное лицо, замещающее муниципальную должность, это председатель, и соответствующая обязанность возложена на него. И что касается все-таки множественности или неопределенности с лицами, Уважаемый Виктор Викторович, представитель партии Лебовка, бы совершенно верно и добросовестно сказал о том, что в данном случае по аналогии партии применялись положения гражданского кодекса, которое действительно обязывает юридическое лицо получать извещения по своему адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, и нести риски того, что оно их не получит будет считаться извещенным. Однако мы в данном случае не имеем дело с гражданско-правовыми отношениями. Мы имеем дело с отношениями регулируемыми нормами публичного права. И имеется основной акт, основной э, муниципальный нормативный правовой акт, устав муниципального образования, который зарегистрирован юстом, который должным образом опубликован. Э, Каких-то сведений о порочности его публикации, о недоведении его до неопределенного круга лиц э, у заявителей у нас э, не имеется. И в этом самом уставе совершенно определенно указан адрес которому извещение, очевидно, не направлялось, чего сам заявитель и не отрицает. Нам представилось это достаточным основанием для того, чтобы удовлетворение некоторого отказа Спасибо. Викторович, будете что-то добавлять со своей стороны или нет? Да, я хотел бы комментировать. Мы, собственно, в да. нашей жалобе указывали. Мне кажется, позиция Олега Олеговича весьма экстравагантна, потому что предполагает, что избирательная комиссия муниципального образования осуществляет некую фильтрацию сообщений, получаемую ею по адресу указанному объекту. Те, которые касаются простоно-правых отношений, она получает, а те, которые касаются публично правовых отношений, она не получает. Вот, видимо, такая позиция следует за Олега Олеговича, что весьма странно, поскольку, ну, в общем, не получив сообщения, сложно определить его природу. Его природу можно определить лишь после его получения. Я все-таки повторно хотел бы обратить внимание коллег, на то обстоятельство, что вот этот адрес, Санкт-Петербург, Замаровский проспект, том 10, на который мы направляли телеграмму, указан во всех решениях ИКМО в шапке бланка, на котором эти решения напечатаны. И эти решения опубликованы на сегодняшний день на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии. В этом контексте мне хотелось поинтересоваться у Олега Олеговича, а, Осправнивает ли он это обстоятельство, как член Санкт-Петербургской избирательной комиссии, что эти решения именно с этим адресом опубликованы на сайте э, СПБИК? Спасибо, Виктор Ильич. А... Олег коротко ответьте, мы будем завершать. А, Виктор Ильич, э, я весь массив решений э, избирательной комиссии э, Измайловского, к сожалению, не изучал в данном случае. Э, Все-таки я исхожу из того, по какому адресу направлено совершенно конкретное извещение, которое имеет юридическое значение. Спасибо. К том, Спасибо. Но ну я не парень получил парень. вопрос по поводу электронного сообщения. Да, да. А по поводу скриншота, да, э, разрешите дополнить. Э, если это тот же скриншот, который на последнем заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии по э, аналогичной жалобе рассматривался, то могу сказать, что действительно Виктор Викторович нам его предъявил, указав на то, что в кэше браузера имеется некое изображение страницы, относящиеся к интересующему нас периоду, в прошлом, да, когда осуществлялось извещение. Но никоим образом этот материальный удостоверение, действительно материальный удостоверенный скейншот, не позволяет нам понять, что это страница именно на тот момент, который нас интересует. Это было нотариальное действие, совершенное, по-моему, не 22 июля, а все-таки 22 июля. И в данном случае к извещению партии проведение о проведении конференции об отношении... Ну, Ваша позиция и... понятна. Я, я прошу, это я это передаю слово нашему руководителю правового управления Сергею Михайловичу Орешкину. Пожалуйста, достаточно картина, по-моему, ясна для всех. Пожалуйста. Уважаемые члены правового управления, подробности. Центральной избирательной комиссии, правовое управление достаточно досконально изучило все обстоятельства данной жалобы. Мы пришли к выводу, что при рассмотрении жалобы в городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга не были исследованы три направления, которые являются принципиальными для вынесения решения по данному вопросу. Не исследовались обстоятельства вручения почтового отправления конкретно человеку, ответственному за прием корреспонденции, его полномочий, это первое. Второе, мы не нашли ответов на вопросы о том, какие действия были предприняты избирательной комиссией муниципального образования для уведомления кандидатов об адресе, на который им необходимо направить извещение о проведении партийного мероприятия. Этот вопрос вообще остался без внимания. И третье э, – не был исследован вопрос простого э, телефонного звонка от представителя партии был он Не был, знали партия, что неправильно направила э, свой, э, свое извещение или нет. Более того, э, в заключение, до того как я перейду к постановляющей части предлагаемого проекта, хочу сказать, что ссылка в решении городской избирательной комиссии на постановление решения, на решение избирательной комиссии муниципального образования о месте и режиме работы Измайловская в период подготовки и проведения выборов указывает на то, что адрес, который там указан, касается приема документов для выдвижения регистрации кандидатов в депутаты. Именно с этим был связан мой вопрос. Да? Поэтому мы считаем, что решение Санкт-Петербургской комиссии по всем кандидатам необходимо отменить и обязать Санкт-Петербургскую комиссию повторно рассмотреть все жалобы и принять решение по существу с учетом выводов, которые мы изложим в своем проекте. Спасибо. Спасибо, Сергей Михайлович. Значит, я тогда повторяю. Коллеги, вот наше, проект, наше решение рабочей группы. То есть, сейчас... Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии 20 июля 2019 года за номерами 119-33, 119-34, 35, 36, 37 от 22 июля 2019 года, номер 120, решение избирательной комиссии внутри городского муниципального образования санкт петербурга муниципальный орган Измаильская, от 6 июля 2019 года за номерами 30, 31, 32, 33, 34, 36 отменить, обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию повторно рассмотреть жалобы Левина, Найденного. Найденова, Цветкова, Кузнецова, Балабанова, Зуева и принять решение по существу с учетом выводов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации изложено настоящим настоящее постановление. Постановление здесь все аргументировано, мы это смотрели. И, и завтра на заседании ЦИК, коллеги, э, все понятно, Да. У меня какая просьба, с учетом того, что мы действительно сегодня работаем в несколько расширенном регламенте, то есть мы его да, жестком, у нас, я прошу, Сергей Михайлович, разъясните, пожалуйста, поскольку обычно мы у нас, когда, скажем, мы обсуждаем, потом на последнем конечном этапе мы всегда члены рабочей группы, которые голосуют, они удаляются или, скажем, ну, скажем обсуждают дополнительные какие-то аспекты без представителей заявителя, да, и голосуют. Обычно, ну так, у нас такая практика всегда была в регламенте. Пожалуйста, Сергей Михайлович, э -э, зачитайте, что мы можем. можем вот здесь открыто проголосовать, и поскольку здесь вполне настолько все очевидно, пожалуйста. А, значит, положение о рабочей группе не запрещает открытого голосования. Тем не менее, в качестве присутствующих у нас обозначены все присутствующие и могут быть любые приглашенные. Отдельно не урегулирован вопрос присутствия СМИ, но это не мешает нам присутствовать. И согласно пункту 30 в этой рабочей группе, Александр, вы ведете заседание, представляете слово докладчикам, ставите на голосование поступающие предложения. Оглашаете результаты голосования, на основании которого принимаются соответствующие рекомендации по обсуждаемому вопросу. В данном случае эти рекомендации э, в форме проекта постановления Центральной избирательной комиссии. Угу. Коллеги, могу я тогда, вот с учетом, у нас первый вопрос по Санкт-Петербургу мы обсудили. Второй у нас снимается, так, я понимаю, да, Снимаем полностью, мы будем его обсуждать дальше. Обсуждать, да? Давайте мы второй сразу обсудим, и потом с вами примем решение, я, вы пока подумайте, то есть я поставлю на голосование, то есть надо ли нам удаляться по этому поводу, или здесь мы проголосуем? Точно так же, когда будем разбирать, рассматривать вопрос в 4 мы также поставим голосование, потому что они отличаются друг от друга. Пожалуйста, по второму вопросу. Заявите, да, заявитель у нас, но Виктор Викторович опять выступает в как я поняла, да? Да, спасибо. Уважаемые да, Александр, уважаемые коллеги, здесь обстоятельства схожи. Основанием для отказа в администрации заявителей также послужило якобы несостоявшееся извещение избирательной комиссии у партийной конференции, отличие в том, что в данном случае в уставе муниципального округа никакой иной отличный от адрес в фигурю адрес избирательной комиссии не зафиксирован. В данном случае с адресом никаких разночтений не имеется. В жалобе приложена копия телеграммы, которая была направлена чек о ее отправке, и копия уведомления о вручении этой телеграммы. Ну и, соответственно, в данном случае также избирательная комиссия, как и в прошлом вопросе, извещалась дополнительно по электронной почте. И здесь мы столкнулись с тем же самым обстоятельством, что избирательная комиссия впоследствии сменила адрес электронной почты и утверждает, что на тот адрес, на который партия отправила значит, электронное письмо, избирательная комиссия эту письмо не получала, и этот адрес вообще не является ее адресом. Однако в данном случае также имеется в материалах акта осмотра сайта. Один, сделанный специалистами партии на момент отправки электронного письма, другой, сделанный позднее на дальнюсом, путем осмотра кэша поисковой системы Google, где также сохранилась копия сайта на тот момент в прошлом, когда телеграмма, ой, когда электронное письмо отправлялось. Поэтому в данном случае мы полагаем, что мы добросовестно двумя способами извести избирательную комиссию в проведении партийного мероприятия. А тот факт, что избирательная комиссия впоследствии стала утверждать, что э, «Телеграмму» она все-таки не получила, с нашей точки зрения не может иметь права значения, хотя бы потому, что партия добросовестно полагалась на э, значит, э, работу почты, работа телеграфа добросовестно полагалось на то уведомление о вручении, к партия вернулась и даже если бы действительно не была вручена эта телеграмма избирательной комиссии, то эти негативные последствия не могут затрагивать партию, поскольку мы об этом не знали и не могли знать, все наши обязанности по надлежащему направлению извещения выполнили и имели все основания полагать, что оно доставлено ввиду того, что уведомление о вручении к нам поступило. Вот такие обстоятельства. И здесь у нас остается из э, э, пяти заявителей двое, забычных тех троих э, дела, которых находятся в суде. По ним, насколько я понимаю, рассмотрение жалобы должно быть не остановлено. Ну вот а по остальным двоим вполне возможно принять решение, как представляется. Спасибо. Спасибо, ты, ты, Виктор Викторович. Пожалуйста, вы Алла Викторовна там, или Али Олег Олегович, Рыбинская Наталья, вы сами решите, кто из вас сейчас будет выступать? Пожалуйста, вам слово или все? Или, да, и в какой последовательности решайте сами. Пожалуйста. Разрешите, я начну. Да, пожалуйста, Олег Олегович, а, зацепы. Чем да, действительно ситуация э, существенного образом отличающаяся. В данном случае э, избирательная комиссия муниципального образования mm -hmm. не отрицает этого факта что она действительно извещение получила. Но получила она его, то есть та дата, которая не вызывает спора между сторонами, когда чисто состоялась доставка извещения, это 24 июня. Конференция прошла, на которой именно тот этап конференции, на котором были выдвинуты кандидаты полкиатру в муниципальный совет округ по морскую, прошла 25 июня. В период избирательной кампании по президент», президента, в том числе и Центральная избирательная комиссия судец, в Верховном суде сформировала практику о том, что необходимо извещать за день, это срок изнатель необходимо числать в соответствии со статьей 11 статьей Федерального закона «Онскому каракеру». Извещение в день предшествующей конференции является порочным, является нарушением закона о политических партиях и позволяет в регистрации кандидатов отказать. В данном случае именно такое извещение произошло. Во-вторых, здесь действительно имеется ошибка почты, признанная почта, то есть во-первых, Лицова, которое не область, бы какое-то отношение к ИКМО не извещалось. Во-вторых, вот тот отчет, который почта направила о вручении Телеграммы, в действительности был ошибчен сама почта это призналась. И третий самый, на мой взгляд, возмутительный факт – это то, что, известив в 24 Позднее срока, на 25-е избирательную комиссию, 25-го, осуществив выдвижение кандидатов, избирательное объединение, тем не менее, продолжало упорно извещать на другие более поздние даты избирательную комиссию муниципального образования, на дату уже в июле в других этапов конференции, на которых никакого выдвижения кандидатов. Муниципальный совет округа Морской не происходило. Более того, по этим извещениям избирательная комиссия являлась на конференции, но не обнаруживала там никаких признаков выдвижения именно в отношении своего муниципального образования. Таким образом, какое-то просто издевательство происходило над избирательной комиссией, на мой взгляд. Эти обстоятельства подобные следовались и рабочей группы из Петербургской избирательной комиссии на заседании. И комиссия пришла к такому решению. Спасибо, Олег Олегович. Кто еще будет? пожалуйста, Виктор Викторович, а, можно, может, можно я выскажусь? Председателя избирательной комиссии. А, ну хорошо, да, пожалуйста. Я, я так поняла в... Наталью Владимировну Рыбинскую, председателю морской. Да. Виктор Ильич, а вы потом, да, пожалуйста. Пожалуйста. Действительно, письма по электронной почте направлялись не в нашу электронную почту, информация, которая была опубликована, и ТИКом, вышестоящим избирательной комиссии и э, была опубликована на сайте совета. А, более того, нам, нами, так как мы не имеем возможности оперативно опубликовать информацию на сайте совета, а, нами была сделана группа э, в социальной сети ВКонтакте, где были опубликованы все наши решения, где была опубликована почта и «Морской». Тем не менее, политическая партия Яковлева направляла письма по электронной почте в адрес иного юридического лица. В адрес пранс-10 э, это электронная почта совета. Э, естественно, доступа к этой электронной почте мы не имеем. И те извещения, которые политическая партия направляла к выходным дням, рассчитывая на то, что избирательная комиссия работает без выходных, это так и было, попадали э, в выходные дни в, в, на почту совета и пересылались нам советом только в рабочие дни, соответственно, 24 числа. Более того, на мой взгляд, я, и это действительно возмутительно, да, э, то, что когда мы явились. На заседании политической партии Яблоко и спросили, с чем вы нас извещали, если вы не рассматриваете вопросы, связанные с выдвижением по нашему округу, нам было сказано, а мы бегаем и вы теперь побегаете. Ну хорошо, мы хотя бы в Санкт-Петербурге имеем возможность побегать не так далеко. А что творилось с представителями избирательных комиссий из Ленинградской области, которые там полтора-два часа добирались, ну как бы понимаете их состояние. Поэтому, э, э, что касается Телеграммы, я хотела бы, э, действительно подтвердить, что эта Телеграмма ошибочно э, была э, в политическую партию направлено уведомление, что она якобы вручена э, ИКМО и Морской. На самом деле она была ее перепутали с другой Телеграммой. Она была вручена некоему специалисту Натвайгакову. Справка имеется, что такого специалиста нет э, ни не в Совете, ни в ИКМО. Более того, мы проверяли через ГАЗ-выборы. Такого гражданина не проживает на территории Песелеостровского района города Санкт-Петербурга. Когда мы обратились на почту, нам выдали заверенное уведомление о том, что подтверждение обручения телеграммы специалистам НТВК было сделано ошибочно. Оператор просто ошибся и перепутал телеграммы Соответственно, риск не получения этой телеграммы нами, мы не можем нести, так как мы не знаем управление телеграммой, единственный человек, который знает о управление телеграммой, это сам правительство. У других партий, ни у ЛДПР, ни у Коммунистической партии, ни у Единой России, ни у Партии Роста, ни у Справедливой России не возникало никаких проблем с извещением. ИКМО Морской, мы находимся, все избирательные комиссии Василеостровского района Юна находимся по одному адресу, Большой проспект, дом 55. Извещали нас и по электронной почте ИКМО Морской. Кстати, политическая партия Яблоко впоследствии стала нас извещать по правильной почте. После того, как мы кандидаты сообщили, что на рабочей группе адрес у нас совсем другой. Поэтому ни у кого не... партии извещали нас, и лично представители партии с уведомлением, естественно, принимали без очереди, никто не должен был стоять. Кандидаты приходили к нам неоднократно, никаких проблем с доступом у нас не было. Поэтому обеспечить уведомления можно было. И 8 июля, когда я присутствую на одной из конференций, на которой не решался вопрос о выдвижении кандидатов, нет, а, нет, можно нет, было вопрос руководителя юридического управления о том, был ли звонок, каким-то образом пыталась политическая партия пообщаться. Я приехала в, на конференцию яблоко, к сожалению. Руководитель регионального отделения Яблоко не захотела со мной общаться, не захотела подписать, выделила сотрудников, которые сказали, что они бьют женщин. не знаю, это был эмоциональный момент или нет, хотя в принципе мне кажется, что это не деловые отношения, никакие не рабочие отношения. Действительно, не не пообщалась. Таким образом не задала вопрос, а как так случилось, что произошло, почему, почему мы не получили эти уведомления. Я просила бы удовлетворение и жалобы отказать. Спасибо, Наталья а, за... еще, если мы... да, Я прошу прощения, да. еще я хотела добавить, может быть, это им будет иметь существенное значение, что у Дергунова Андрея Олеговича жалоба в суде пути не принято, она оставлена без движения, но суд не сегодня сообщил о том, что госпошлим, э, за которой жалоба была оставлена без движения, э, кандидат на Деркунову направлена по почте, и это вопрос времени, я думаю, что э, исковое заявление его будет принято, поэтому, э, возможно, нецелесообразно суду действительно жалобу Деркунову рассматривать. Что касается жалобой Тукачевой на Геннадьевны, да, там было еще одно основание которую избирательная комиссия оставила, отказала Ане Геннадьевне в регистрации в качестве кандидата, это наличие исправления в ее паспорте, которое, согласно положению паспорте гражданина Российской Федерации, влечет недействительность паспорта да, да, да, да, да. я так понимаю что у нас было несколько таких Лену кандидатов и большинство из них согласились у меня избирательная было... комиссии действительно любые да. неоговоренные исправления в паспорте влечут его недействительность это конечно не уменьшает право Анны Геннадьевны быть избранной но должно быть приведено в соответствии ее документы паспорт должен быть заменен и представлено в избирательную комиссию на дату заседания избирательной комиссии либо удостоверение личности либо новый паспорт не был представлен у нас копия материал дела имеется с неоговоренными исправлениями все, Наталья Владимировна спасибо за исчерпывающую информацию я здесь несколько раз нам с экрана прозвучало слово Возмутительно. Ну, да. по-моему, да. Но я бы хотела в связи с этим, с учетом того, что у нас как раз только тоже достаточно жалоб сестра из Санкт-Петербурга, сан где не только я, но и представители других партий более крепкие выражения есть. Я хотела бы Алентерну вас спросить. Случайно или нет, Вот мы первый случай рассматривали в Измайдовской комиссии морской, вот внезапно меняется, или это закономерность, внезапно меняется электронная почта. Я почему сказать, что в этих жалобах более крепкие выражения, потому что мы прекрасно знаем, как, но ну я не сейчас не говорю, безотносительно к вашему КМО, как многие кандидаты пытались найти, и мы с ними нашли, быстро меняющиеся адреса ряда КМО, как постоянных Путали, как сусанины. Поэтому я думаю, что это взаимное возмущение, оно достигло определенного э, уровня накала и недоверия. Поэтому постепенно-постепенно, я знаю, что ситуацию мы ее переломили, но давайте справедливо, честно, будем ее все-таки до конца доводить дома, чтобы вот это взаимное недоверие минимизировать. Э, вот вопрос по поводу электронной почты, которая вдруг внезапно меняется, и там, и там, и, наверное, не только там. Вы как-то это отслеживали, смотрели, на которые вводят заблуждение, конечно, это. Мы, мы реагировали и на заседание рабочей группы, которая у нас проходит ежедневно, и по 90-100 человек, кандидатов, которым отказано в регистрации. И я соглашусь, да, избирательная комиссии муниципальных образований меняли почту. У нас они же действуют на непостоянное действие сейчас, но и 5 лет, я так понимаю, не пользовались, потом вдруг оказывается, что почту сменили. Но тем не менее, да, что касается морского, да, тут вот другая ситуация. Дело в том, что тем не менее до начала избирательных кампаний там, что избирательная комиссия агрегировала все эти контрольные данные на своем сайте. Я прошу, Сергей хочет Вам задать вопрос дополнительно. Пожалуйста. Олег вопрос. Почему в решении городской избирательной комиссии не подвергалось изучению Иное основание отказа в регистрации, иное предоставление копии паспорта, оформлено по мнению ИКМО Морской с нарушением закона. Это отдельное сложно. Да, да, возможно, это упущение Санкт-Петербургской избирательной комиссии, связанное с тем, что в отношении целого ряда кандидатов имелись стереотипные основания. Тем не менее, вот то одно основание, которое в отношении этих всех кандидатов было для нас бесспорным, нашло отражение в нашем решении. Если мы не оценили второе основание, это действительно включение с нашей стороны, но на законность результативной части нашего решения, на мой взгляд, не влияет. Спасибо. Так, Николай Вадимович, вы хотели задать вопрос? Ну, да, потом, да, бейтся, вы, да, уважаемые коллеги, ну, давно известно, что э, ненадлежащее извещение избирательной комиссии по дате и месте проведения соответствующего э, мероприятия по выдвижению кандидатов является значит, одним из удобных способов снять э, неугодных кандидатов с дистанции еще до того, как они на нее вышли. Поэтому я старался очень внимательно на основе представленных документов изучить вот те детали, в которых прячется дьявол, как известно. И мне вот для того, чтобы вынести какое-то объективное возможность суждения, хочется все-таки задать такой вопрос. Ну, прежде всего, я рад, что наша рабочая группа предоставила возможность Наталье Владимировне с Екатериной Михайловной наконец пообщаться, потому что, уважаемые коллеги, жизнь большая, она не заканчивается этими выборами муниципальными, да, и вам еще предстоит, может быть, много раз в жизни встречаться, поэтому я советую вам сейчас прояснить какие-то личные обиды и отношения, на будущее это будет полезно. А вопрос мой, конечно, к Екатерине Михайловне, и он, в общем, относится, наверное, и к предыдущему вопросу, Екатерина Михайловна, ну, тёртые калачи в политических баталиях, они все таки стараются изучать рекомендации Центральной избирательной комиссии. В этих рекомендациях есть очень простой совет: Убедиться по телефону или иным способом в том, что избирательная комиссия получила направленное вами соответствующее извещение о проведении мероприятия. Вот, к сожалению, в материалах, которые у нас есть, этот вопрос остался невыясненным. Были ли попытки представителей регионального отделения партии Яблока убедиться по телефону, и в случае с ИСМАИЛОСКИМ, и в случае с Морской по телефону или иным способом о том, что их извещение дошло до адреса. Спасибо. Спасибо. Это вопрос Титру ну и тем другим. Ну, вопрос к тому, кто да, может на него. Пожалуйста, к тому, кто может на него ответить. Пожалуйста. Кто может на него ответить? Я думаю, коллеги, этот человек по случаю, Екатерина Михайловна, сможет пояснить. Ну, пожалуйста. Значит, Я пыталась позвонить на тот телефон, который был в КИМ-комиссии комиссии морской. Поручила я, естественно, лично я позвонилась, Показания, понятно, я получила, э, поручила это секретарю. Секретарь мне доложила, что вдруг никто не прав, дозвонится лишним удовольствием. Соответственно, я хочу э, пояснить позицию по э, тех словах. Извините, я не могу их оставить без внимания председателя а, ИКМО, о том, что я с ней отказалась разговаривать. Наш разговор состоялся во -то, время тот момент, когда я проводила очередной этап Средателем морской подошла ко мне к столу и попросила меня прервать проведение конференции. Она прибыла в 20 с лишним часов, когда конференция началась, с 19.30, и попросила меня прервать проведение конференции и тут же вместо проведения конференции предложила мне с ней пообщаться. Естественно, в этом случае я отказала. Спасибо. А, поэтому... Вот, Спасибо, Екатерина Михайловна, значит, я хочу еще раз уточнить, правильно ли я вас понял? То есть э, у вас была информация о том, что дозвониться до избирательной комиссии и убедиться в том, что извещение получено. Э, э, вы, вы такую информацию получили, да? Получила. Спасибо большое. Да, пожалуйста, Евгений Александрович, хотел потом... Да, Александр Николаевич, да, пожалуйста. Я хотел бы обратиться к председателю муниципальной комиссии в Москве, спросить все-таки в чем недостаток паспорта, почему Вы признали его недействительно, какие там были исправления, как это коррелируется с постановлением соответствующего кленума Верховного суда Российской Федерации, который четко дал, как оценивать различные Давно. недостатки в паспорте. Пожалуйста. Мы достаточно подробно описали ситуацию в своем решении. Решение о отказе в регистрации Тюкачева и на семи листах. Мы ссылались прежде всего на положение по паспорту гражданина Российской Федерации, выдержки из которого имеются на последней странице каждого паспорта гражданина Российской Федерации. Там сказано, что если в паспорт вносится какие-либо неоговоренные изменения, либо какие-либо сведения, не установленные данных, данным положением, то паспорт данного гражданина считается недействительным и подлежит замене. И каждый гражданин Российской Федерации должен самостоятельно следить за состоянием своего пазма. Часто не допускали повреждений да, противника, а если получены исправления да, да, да. гражданином, в частности, на листе 5, место жительства, штамп место жительства в городе Мурманске, перечетом, по на диагонали написано слово ошибочно. При этом, кто э, совершил э, эту запись, не указано. Но даже если бы это было указано, согласно положению, даже если паспортный стол ошибочно внес в паспорт гражданина какую-то информацию, которая должна была содержаться, то это является основанием к замене паспорта и ничего более. Да, действительно, паспортные столы тоже люди работают, тоже ошибаются. поэтому. Ну а что касается выступления Представители яблока. я могу сказать, что я не подошла к столу во время конференции, меня пригласили расписаться о том, что я явилась, а пообщаться я предлагала уже после завершения конференции и э, э, помочь мне в составлении той таблички, которую рекомендовал город Сберкома заполнять, например, посещение конференции политических партий и расписаться, что мне было сказано, сказано, что это ваш, ваша табличка. Спасибо, Наталья Владимировна. Так, и кто хотел еще? Да, Александр Николаевич, вы хотели что-то добавить, да, пожалуйста. Да, Александра, большое спасибо. Но вопрос у меня, как ни странно, Кирилл Сандыч, моему коллеге Шевченко. мы очень долго занимались рабочая группа, и специальная группа, выезжали в санкт Извините, рабочий. можно я вас немножко попробую? Не занимались и а занимаемся. Ну, угу. я, наверное, неделю не был, поэтому могу в, в прошедшем времени сказать. На самом деле, очень э, подробно, и у меня вопрос вот такой, может быть, неожиданный. Э, Евгений были ли вот те вопросы и претензии и к морской, Ваши поездки, если были, то какие, с чем это связано? Я этот вопрос задаю после выступления как раз Натальи Владимировны и Екатерины Михайловны. Кто там к столу подходил, Знаете, не знаю. В ходе, знаю. Нашей, поездки, Спасибо, в ходе да. нашей поездки, вот именно к ИКМО морской, никаких претензий, замечаний не было, были претензии в другому ЭКМО со схожим названием «Морская застава». Если Спасибо, заставка. но у меня, извините, Наталья Владимировна, у меня есть к вам предложение, я бы сказал так доброжелательное пожелание, вот я не только вы, но вот я слушаю, и когда вы, а, и, и вы, ваши коллеги, когда вы говорите о возможных недочетах в работе своих коллег, вы так очень доброжелательны, ну да, могут быть ошибки, но в то же время, то есть немножко акцент, немножко какие-то приоритеты, но как только речь касается кандидатов из несмотря на то, что, у меня уже мозоль на языке на протяжении, может, ну, четвертый год, как работаю, все время говорим, максимально доброжелательно к нашим кандидатам, максимальная помощь. Если, ну, в общем, приоритет, какая задача? Помочь, содействовать. Но сразу голос меняется, остальные нотки очень жестко. То есть, вот, понимаете, все-таки, мне кажется, тут надо немножко как-то да, более доброжелательно и более... Ну, ну, вы поняли меня, Это да, будет дружаться, относиться как раз к тем, ради кого мы работаем. Хорошо. А, к... Мать да, че? пожалуйста. Давай, да, пожалуйста, пожалуйста. В целом по ситуации в городе Санкт-Петербурге с извещением партии Яблоко Буквально два слова скажу. Очень много избирательные комиссии муниципальных образований нам сообщали о том, что они сомневаются в том, что это извещение Телеграмм является ближайшим. Поскольку в Телеграме было указано 6 дат, и не определено, в какой, в какой именно из этих дней, если мне не изменять память, это 21, 25, 27 июня, 1, 5, и 6 июля, вроде бы так. и в какой из этих дней будет осуществляться движение в конкретном муниципальном образовании, не поясняется. Когда я спрашивал представителей партии Яблоко, почему вы таким образом посвящаете избирательной комиссии, предлагая им явиться то ли во все шесть дней, то ли выбрать э, какой-то из них, не зная, будет ли в этот день по вашему муниципальному образованию. Партия Яблока нам говорил о том, что мы сами еще не знаем, и вообще движение в одном муниципальное образовании может происходить на нескольких этапах конференции. Пять кандидатов сегодня, пять кандидатов завтра. Но привести пример какого-то практического случая, когда действительно ни одним днем задвигают в одном муниципальное образовании по крайней мере, в прежних наших дискуссиях партии я пока не смогла. И в результате получались вот такие ситуации, как по нас, когда известили не вовремя на один день. Все-таки выдвигали и известили абсолютно надлежащим образом на другие дни, когда никого не выдвигали. И как здесь быть избирательной комиссии мы не спали? Так, коллеги, дамайвазов, пожалуйста, Макс, а, скажите, пожалуйста, представители избирательной комиссии. Действительно ли, а, муниципальная комиссия а, Округ Морской тоже имеет статус юрлица и, а, соответственно, освобожденная должность председателя комиссии? Статус юрлица есть, но я не освобожденная от должности я Освобожденная угу. я, а, я не отдала. И у меня есть основное место моей работы. И вопрос от избирательной комиссии Санкт-Петербургской. Мы вот долго говорили о том, что нужно усилить информированность. Вот у вас есть такая таблица, где ведется, соответственно, дата опубликования, адреса муниципальных комиссий, ну где-то телефоны, ну, вот электронных адресов по Васильеве вообще не вижу. То есть вот и это не совпадает в том числе с теми адресами которые предлагается, так скажем, на сайте обозреть как в прошлый период, так и в имеющийся. То есть а все-таки же какое, каково, каково состояние с этой таблицы? То есть она уже перестала актуализироваться, сейчас тут проблема. Эта адреса должна все-таки замереть в состоянии, потому что в период избирательной кампании, если ситуация развивается штатно, комиссии своих адресов э, не меняют. Сформирована она на среднем перескорбленном состоянии. Какой, какой адрес, подлежащий, по вашему мнению, у избирательной комиссии морской? Ну, об избирательной комиссии лучше ответить. Вас ну, да. да, а может... интересует адрес электронной почты? Нет, почему? Все хорошо. Почтовая, Почтовая? Да. 55. Большой паспорт, а. я спасибо, Я фактически сединил в руку, точно. Спасибо. Но это, этот адрес есть и на сайте избиркома Санкт-Петербурга. Коллеги, хорошо, Николай Иванович, пожалуйста. А я вот хотел все-таки услышать <свят> точку зрения представителей Яблока санкт Санкт-Петербурга. Действительно ли вы? является справедливым утверждением Олега Олеговича о том, что одновременно уведомление было на пять дней о проведении конференции. Или это придумка? Да, пожалуйста. Да, Давайте пожалуйста. я прокомментирую, если позволите. Да, пожалуйста. Да, у нас действительно все уведомления, извещения о партийной конференции выглядели схожим образом в эту кампанию, и у большинства комиссий не возникло никаких вопросов по поводу того, что в них указано несколько дат. Больше того, они накануне звонили и уточняли, будет рассматриваться по ним вопрос. Несколько дат действительно было указано, и вопрос о законности такого извещения уже был рассмотрен недавно. А именно, Санкт-Петербургским городским судом было вынесено 24 июля всего года решение. Я даже могу назвать дело номер ТНИА-127-2019, в котором суд указал, что такой способ извещения является законным, с учетом того, что процесс выдвижения является многоэтапным, и, действительно, делегаты конференции вольны на каждом из ее этапов решить вопрос о другое по конкретному избирательному округу кандидатов либо о отзыве кандидатов. И, действительно, такие вопросы решались. По целому ряду муниципальных образований кандидаты яблоком выдвигались несколько этапов кое-где мы кандидатов отозвали. То есть это совершенно нормальный процесс, и, к сожалению, партийный аппарат, или, к счастью... То просто... есть вы считаете допустимо, 1 января, после того, как встретили Новый год, на все 365 или 366 дней в году, направить уведомление о том, что вы будете ежедневно проводить конференции о выдвижении кандидатов на всех выборах, во всех районах и регионах страны. Правильно я понимаю? Такое извещение допустимо, вы считаете? Да? Я думаю, Николай Иванович, это не совсем то, что я сказал. А как, ну как, вы сказали, что 6 дней подряд вы можете вместе заставлять ходить по разным адресам, где вы проводите конференцию. Я предлагаю, чтобы... Не было возможности у комиссии увильнуть от присутствия на любой из ваших конференций, направить уведомление на все 365 дней без выхода. Это вот просто 365 дней. Компания избирательная идет, да. Я так поняла, что они именно в тот период, когда идет избирательная кампания. Хорошо, коллеги... Просто период есть... выдвижения, да, кандидатов, простите, пожалуйста, я поясню да, все-таки. Период выдвижения, он в Санкт-Петербурге для 110 муниципальных образований, в которых сейчас проходят выборы, он не является единым. Там в разные даты публикуются решением назначения выборов. Мы вынуждены проводить конференцию в разные даты. И с учетом того, что очень короткий. Мне не хочется дискутировать по этому вопросу. Есть культура общения. Николай, пусть он закончит, потом, пожалуйста, так. с учетом того, что очень короткий 20-дневный период для подачи документов ну, при регистрации мы, соответственно, Понятно, а, кто еще хочет добавить что-то? Валерий Самарчев, пожалуйста. Давайте, чтобы по второму кругу не пожалуйста. Я хотел бы, уважаемый Владимир Владимирович, я это реплика обращена главным образом к избирательной комиссии города Шанкт-Петербурга, которая будет рассматривать эту проблему. Я бы очень пришел вас юридизировать рассмотрение этой проблемы. Белла Александровна обратила внимание на нравственные на аспекты взаимоотношений между комиссиями и региональными отделениями, излигателями, кандидатами. Я абсолютно солидарен с этим. Николай Иванович абсолютно четко определился в этой части, я с ним абсолютно солидарен, но если хотите культурой, как все это общение, я же очень просил бы вас сосредоточиться на юридической стороне этой проблемы. Пользовались слова обезвещения и уведомления. Словари, как правило, их отождествляют. И вот с этой точки зрения возникает вопрос, а в чем нормативное юридическое содержание? Самого этого юридического, настолько поскольку он содержится в законе, не только там, самого этого понятия извещения ведомления. И с этой точки зрения, когда начинается выполнение этой обязанности, и чем оно заканчивается? Включается ли в этой обязанность извести убедиться в том, что контрагента вы участники правоотношений? вы не друзья-приятели, в этих всеми отношениях вы субъекты соответствующих прав и обязанностей. И с этой точки зрения, включая в это понятие уведомления, увещения, убеждения в том, что контрагент получил эту информацию о том, что тогда, -то, в какое-то время дамта, должно состояться соответствующее мероприятие, которое будет посвящено выдвижению кандидата в депутаты. И я думаю, тогда многие вещи будут понятны. Но и когда говорят о том, что законодатель видит или понимаете можно в различных формах, даже разумеется. А совершенно справедливо мои уважаемые коллеги подчеркивали, что... Центральная избирательная комиссия рекомендовала убедиться в том, что контрагент получил и владеет этой информацией. Но я бы хотел обратить внимание на то, что эта проблема имеет и конечное правовое содержание. И суд неоднократно а речь идет об обязанностях, указывал на необходимость носителя обязанностей ответственно подходить к выполнению той обязанности, которая на нее возложена. Но при этом с другой стороны, когда я слышу слова о том, что видите ли, соответствующая бумага должна быть включена, вручена, точнее, вот тому конкретному члену муниципальной комиссии избирательной. Кому это поручена комиссии, в противном случае, видите ли, это не должное уведомление. На мой взгляд, это это, это, я чуть было не сказал, чушь собачья. Региональное отделение, как и кандидаты в депутаты, вступают в правоотношения не с конкретным членом комиссии, а с комиссией. И это проблема комиссии. Я очень хотел бы, чтобы избирательная комиссия города Санкт-Петербурга обратила внимание на, в том числе, сугубо юридические аспекты, имея при этом в виду и понятийный аппарат, кое мы с вами пользуемся уважаемые коллеги. Благодарю вас, Игорь. Большое спасибо, Борис Афарович. Я думаю, что ваши да, очень э, тщательные комментарии, не требует никаких ответов, настолько все понятно. Я прошу сейчас, коллеги, по-моему, все, да, по-моему, достаточно мы. ясно. Я прошу, у нас... Э, Сейчас я хочу, чтобы Орешкин Сергей Михайлович, скажем, предложил то, что право управления и потом Николай Иванович Булаев, у него родилось предложение, да, тоже соответствующее. Проща, думаю, вас тоже была да, встреча. пожалуйста. Пожай, члены рабочей группы, к дополнительной аргументации, которая была по первому обращению, добавилось два аргумента в проект решения который вам предложен, а именно это не изучение а дополнительного основания отказа в регистрации против Корчевой, кандидат, и добавилось э, то, что никаким образом городской комиссии не исследовалась э, вот эта история, которая была озвучена с тем, что было фактически аннулирована телеграмма. Э, на основании всех изученных фактов мы э, также Предлагаем в нашем проекте решение э, Санкт-Петербургской избирательной комиссии отменить и обязать Санкт-Петербургскую комиссию повторно рассмотреть э, жалобы Анны Геннадия Тихачевы и Андрея Олеговича Бегунова. Э, соответственно, три кандидата, э, обозначенных в данной групповой жалобе, э, приостанавливаются рассмотрение, а поскольку находятся в судах. Спасибо, Сергей Михайлович. Михайлович, пожалуйста. У меня два предложения. По, первому, по первой жалобе предлагаю добавить пункт, чтобы избирательная комиссия Санкт-Петербурга рассматривала жалобу заявителей, учла судебную практику по аналогичному роду вопросам, которые в судах Санкт-Петербурга были рассмотрены. А что касается второй жалобы, которую мы достаточно подробно рассматривали, я бы хотел уважаемым коллегам из Яблока напомнить, что у нас в избирательных комиссиях, территориальных и муниципальных, работает около 35 тысяч членов избирательных комиссий. Из них только 4 сотых от этой части работает на освобожденной основе. И выстраивайте их в линейку ежедневной работы по вашим. Когда вы не можете составить график проведения конференций и график рассмотрения на этих конференциях очередности муниципальных образований, это уже верх неуважение к избирательным комиссиям, в которых вы, данные комиссии, весьма обоснованно, наверное, на ваш взгляд, обвиняете. Я предлагаю жалобу оставить без удовлетворения, и решение избирательной комиссии санкт по этому вопросу оставить все без изменений. Уважаемые коллеги, вы выслушали по, по первой жалобе альтернативного предложения не было. По второй жалобе вот, подготовленное предложение нашим правовым управлением, и вот предложение, которое высказал Николай Иванович. У нас, я еще раз хочу сказать по регламенту, по строгому регламенту, мы в принципе должны удалиться, обсудить об русском, кругу, нас, в смысле круг голосующих, без участия, Заявителей, и потом выйти с определенным, проголосовать выйти с определенным решением. Но не возбраняется, регламент это допускает, и мы можем, собственно говоря, здесь это дополнительно еще вот эти предложения обсудить и проголосовать здесь, открыто, не теряя времени, если на это каждый сочет, что на это есть основание, это возможно. Поэтому я хочу поставить на голосование. Вот по этим двум вопросам. Кто за то, чтобы здесь, здесь это проголосовать? Да. Кто за? Да, да все принимаю, да? Поэтому давайте по первому, по первому, вот сейчас я уже так сейчас да. на супе, на супе. По первому, еще Понятно. раз повторяю вопросу по измайловскому решению Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 20 июля 2019 года за номерами 119 33 34 35 36 37 у 22 июля 2019 года номер 120 решение избирательной комиссии внутри городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа измайловской от 6 июля 2019 года за номерами 30 31 32 33 34 36 Отменить, обязать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию повторно рассмотреть жалобу Левина, Найденова, Цветкова, Кузнецова, Волобанного, Жзуева и принять решение по существу с учетом вывода в Центральной избирательной комиссии, изложенных в настоящем постановлении. и опубликовать настоящие постановления, ну, в общем, в официальном порядке, да. Вот суть. Коллеги, есть еще какие-то. Из... Да. Пожалуйста, еще да. раз сами сформулируйте, чтобы я не... Я... Да, да. я предлагал еще в это же постановление продолжить дело с учетом права судебных рассмотрений по данным вопросам. Аналогичные вопросы в судах Санкт-Петербурга уже рассматривались. Ссылки на эти судебные заседания мы сегодня услышали и э, в ходе нашего рассмотрения... Же. Так может это лучше ко второму все-таки? А ко второму это собираю. вообще отдельно. Ну, а хорошо. Хорошо, хорошо. Да. хорошо. Да. коллеги, согласны с этим предложением дополнительно? Мотивировочную часть Ну мы хорошо. Да, доработаем. Так, так. Да. Хорошо. Коллеги, могу поставить на голосование? Так кто за? Кто против? Кто воздержался? Так, принимается. Так, теперь по второму. Значит, я сначала зачитываю тот проект, который подготовили наши правовики. Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии 20 июля 2019 года за номерами 119.19 и 119.15 отменить. Обязательно Санкт-Петербургскую избирательную комиссию повторно рассмотреть жалобы Анны Геннадьевны Цукачевой и Андрея Олеговича Дзюкновой и принять решение по существу с учетом выводов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, изложенных в настоящем восстановлении, и так далее и опубликовать. Это первое предложение. И второе предложение. Еще раз, Николай Иванович, вы сами. Жалобу оставить без удовлетворения о решении Санкт-Петербургской избирательной комиссии оставить в том виде, он был принят. Я бы, вот если, понимаете, что меня смущает. Скажем, понимая ваши аргументы, Николай Иванович, я во многом соглашаюсь с этим. Очень много вот этой тенденции, которая просматривается в первой и второй жалобе, очень много претензий то есть, к работе и, и муниципальных комиссий, и, собственно говоря, и то, что городская это да, достаточно контролирует а, насчет практики. И насчет, то есть, я бы какое-то определение в адрес, по крайней мере, городской комиссии сюда добавила, если, если принимать вторую, то есть если не принимать эту жалобу. Потому что вот это первое, скажем, предложение со стороны правовиков, я откуда не хочу но оно дает повод, дает возможность все-таки городской избирательной комиссии вместе с ИКМО поработать над своими ошибками. И в том числе, может быть, учесть есть три заявителя по этой же теме в судах сейчас. Да? Три. Судак, может быть, с учетом того, что суды решают уже посмотреть, Вы, как да. раз учесть практику. Поэтому вот выносится. Поэтому я бы просто так, если уж второе решение, мы ваше предлагаем, просто так, извините, я бы его не оставила. Я бы добавила какое-то определение в адрес комиссии соответствующего. Да, пожалуйста, Николай Иванович. Александр, я предлагаю тогда вот то решение, которое у нас есть, uh -huh. но добавить сюда что принять решение, они новые должны С учетом решения, которое будет принято судом, но может будет принято вот. именно по этому заявлению, Нет, вот это поэтому с учетом, мы его отменяем, решение суда будет принято, и с учетом этого решения комиссия все равно обязана будет рассмотреть да. вопрос и определиться со своим решением. Вот с этим я соглашаюсь на 200%. Коллеги! Да, вот все, да, у нас, кто за вот это последнее наше решение, кто за, кто против, кто раз, принято единогласно, и э, еще раз, что мы отменяем это решение, и вот то, что никогда не да. и да, с учетом судебных решений, да, это, мне кажется, более справедливое решение. Да, все, спасибо, у нас, мы благодарим наших коллег в Петербурге, да, и прощаемся с ними, переходим к следующему.